От привет всем, Нард культ привет, Тимур Азизов, член сборной России по нардам, по богомону! по богомону! Здравствуйте, Александр. Да, ну, сейчас расскажешь все. Вот. Спасибо, привет. что привет, привет, Тимур дорогой, спасибо, что ты пришел. Ну что ж, у нас, так сказать, серия игровая. Uh, наверное, уже завершается сегодня, ну, точнее, вот этими роликами, связанными с нардами. Uh, хотя, если у кого-то будет еще какая-то супер игра, ну, пишите, посмотрим. Вот. Так что после что у нас было? Го было. Рендзю. Рэндзю были, да. Вот. Шахматы, наверное. Шахматы, конечно, были, да. И теперь у нас нарды. Поехали, точнее, Бэггамон. Итак. Ну, наверное, для начала я расскажу об инвентаре. Значит, ну, вообще с нуля. Да, просто, с нуля да. Да, Почему да. нарды и бэкгамон это близкие вещи? Да, да, как да. Какой, конечно. какой они находятся в Безусловно. Да. Можно сказать, что существует в мире очень много разновидностей игры в нарды. Но я специалист по бэкгамону, и сегодня вся беседа наша будет именно об этой игре, об игре бэкгамон. Если я вдруг случайно э, во время нашего ролика скажу нарды, нардист, все должны понимать, что я имею в виду именно бэкгамон, mm -hmm. именно эту игру. Mm -hmm. Переходим к рассказу об инвентаре. Что нам нужно, чтобы сыграть в бэкгамон? Доска, э, 24 игровых поля, разделенные на... Четыре четверти, по 6 полей в каждой четверти. Так. Фишки. По 15 фишек у каждой из сторон. Цвета могут быть самые разнообразные. Я видел зеленые фишки, синие. Это совершенно не имеет значения. Главное, чтобы у соперников шашки были разные. Так. Теперь что еще? Это зары. Можно назвать их зары, можно назвать их кубиками, кости, да? Кости или кубики, кости, да. да. На самом деле нам не так важно, как они называются, а что на них выпадает. И стаканчики. Броски выполняются из стаканчиков, ага. да? Вот это. Можно это? Да, знаю. конечно, Алексей, пожалуйста. Да-да-да-да. Вот. Семь. Значит, Самое это зары и стаканчики. Да. И, конечно, куб удвоения. Куб удвоения это замечательный инструмент, который превращает бэгамон э, из игры азартной, из игры стратегической в игру еще и экономическую. И о кубе удвоения у нас в дальнейшем будет особый разговор. Вы поняли, да? То есть на каждой стороне два вкаты, где к равно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Степени двойки, совершенно верно. Вот И дополнительное оборудование, это счетчик очков, потому что в соревнованиях по Богомону играются матчи до определенного числа очков. А Мы... я смотрю, 9. матч 9, думаю, до... 9 марта, а это матч 9. Матч до, до 9 очков. То есть Кажется, да. участники набирают очки, переворачивают, и, и участникам видно, какой счет в матче, и mm -hmm. зрителям, соответственно, Все понятно. тоже видно. Все понятно. И то... еще... Ага. Еще один прибор, это шахматные часы. Все соревнования по Богомону проводятся с часами, Выставляется определенное время на, на, на сумму ходов. На матч. А есть билитснарды, например? Есть, есть Да, конечно. Блиц, а там 5 да. или другое какое-то количество минут? Две минуты на матч. Две yeah. минуты на матч. Каждому да. по 2, да? Каждому по две минуты. Бич, да. да. И однажды э, за свою долгую... Карьеру в Багамоне мне удалось выиграть матч по времени только один раз. Позиция моя была совершенно безнадежная, но у соперника закончилось время. Так бывает, да. Клево. Так, теперь переходим к цели игры. Да. Багамон можно отнести к гоночным играм, к играм на скорость, где задача состоит в том, чтобы Выполнить определенную цель раньше соперника. Так. В чем же состоит эта цель? Да. В чем? Итак. И какие мои? Красные или белые? Алексей, вы играете белыми шашками. Угу. Белые давай шашки. на ты, давай на ты. Хорошо. Алексей, ты играешь? Алексей, белыми. ты играешь да. бе а белыми ты, шашками. Тимур, играешь красными. Совершенно верно. Так. Вот эта четверть называется дом. Вот это четверть. Uh -huh. Это дом. Yeah. Как мы видим, э, у тебя 5 в зоны. доме уже 5 шашек. Yeah. Твои шашки ходят против часовой стрелки. И на первом этапе мы условно разделим игру на, на два этапа. На, на первом этапе э, нужно все свои шашки, 15 штук, собрать вот в этой четверти, то есть в доме. Мы будем кидать зары, и постепенно шашки твои из этой четверти будут переходить в эту четверть, эти шашки будут переходить в эту четверть, да? И в конце концов они все должны оказаться в так. доме. Понятно, да? Понятно, только непонятно одно. Да. А именно, если у меня выпало так, что этот вот на твои падает, что происходит? Сейчас мы это обязательно рассмотрим. А, Безусловно, у... мы давай. пока просто про цели игры, да? Цель, цель это... Цель понятно. Цель э, собрать шашки в доме. Угу. Мои шашки идут по... Часовой. То есть, они движутся навстречу друг другу. И моя цель собрать шашки вот здесь. В доме. У меня дом вот здесь. То есть, ваш дом э, твой мой дом справа, здесь. А, а мой слева, вот здесь. Да? Да. То есть я должен завести свои шашки, да, постепенно завести вот их вот сюда. Вот в это. А я. Есть, а там вы там вот, в ходов, ты, да. ты вот в эту. Ты так, да, так вот в это. Затем, когда твои и мои шашки будут в доме. Мы переходим ко второму этапу, это скидывание или снимание шашек с доски. Тоже мы будем кидать зары ага. и по значению определять, какие шашки и сколько в данный момент мы с доски снимем. Кто первый снимет все шашки с доски, тот и выиграл. Ничей в богомоне быть не может, потому что кто-то обязательно сделает это А Кто-то ходит первый и это преимущество или нет? Это маленькое преимущество. Теперь давайте посмотрим, как мы будем в реальности вы, угу. выполнять эти задачи. Да. Сначала нужно определить, кто ходит первым. Берем один зарик, я беру один зарик, вы берете, Алексей. Так. Ты кидаешь сюда, я кидаю сюда. Давай. Так. 1-1. Прекрасно. Что сделать надо? Перебросить, Перебросить конечно, потому что да. непонятно. Нужно, чтобы больше получилось. Нужно, чтобы кто-то вывел, да. 4-4, смотрите. Прекрасно. Да. Да, Мы не репетировали. 5-4. Выиграл Алексей. Я Л Алексей, 1, 1, <вышивальна> Алексей, Алексей, Алексей, хожу первый, Алексей, ты ходишь 5-4. Именно вот этот бросок. То есть тот, кто выигрывает, тот, у кого больше. А то, что он исполняет, это вот то, что выиграл. Значит, какие возможные варианты? Значит, ты можешь пойти вот этой, например, шашкой на 4. Сначала на... 4. Да, раз, а два, этой... три, 4 И ей же ты можешь пойти еще на 5. Можно до конца. Да? Можно так, сюда. Так, вот. а раз, можно? два, три, четыре, пять. 4 5 Или этой четыре. А на... этой 5. Этой 5 мы ходить пока не можем. Можно вот что... я как раз да. хотел спросить. Да, Значит, да, эту клетку да. ходить нельзя. Потому что здесь больше, чем одна шарка. Совершенно верно. А, ща... на двух ща... Сейчас... можно. Да. да. А на 2 и более нельзя. Сейчас мы введем очень важное определение. Значит, ну пока что. А что, что... еще вопрос? Да. Можно следующие 5 распределить, что это 2 а это 3? Нет, конечно. Нельзя. Нет, нельзя. То есть либо одна И... фишка ходит э, двумя костями, либо да. одна одной кости. Совершенно другой, верно. Вот да. Так, да? То есть мы можем пойти 4 здесь, 5, например, вот здесь. Да, 5 здесь. Или 4 здесь, 5, да. например, ну, здесь. Ну да. Да. А например, на свой да. можно ставить? На свой. Да, да, конечно. Сколько угодно. Сколько угодно. На чужой только на один. Да. Вот сейчас мы введем очень важное определение. Ну, а, давай я пойду. Да. Допустим, давай я пойду. Раз, два, три, четыре, пять. Прекрасно. Так, ну, теперь бросок мой. Мне На выпало 5-1. А, ну, что я могу сделать? Я могу пойти, допустим, угу. 5 и ей же 1. Ну да? Да. Или могу пойти 5 здесь, 1. Например, здесь. 1, например, здесь. Или 1 сыграть, например, здесь. Угу. Да? Мы пока не говорим, что... Хорошо, что плохо. Если мы... ты был наздрех, ты бы сейчас пошел и так, и так, и так, и так. Наверное, да. Наверное. Я бы не заметил. Наверное. Так. Ну, хорошо, допустим, 5-1 да. я сыграл здесь. Да. Теперь вводим очень важное определение. Mm -hmm. Это mm -hmm. пункт. Так. Пунктом называется поле, на котором скопилось более чем одна шашка одного цвета. Вот это уже пункт. И вот это mm -hmm. тоже. Например, если в процессе игры у меня две шашки окажутся здесь, это, это будет тоже пункт. будет пункт. Да. И что мы про него можем сказать? Что он недоступен для посещения шашками mm. соперников. То есть если я выстрою... Подряд много пунктов, я тебя заблокирую. Совершенно вообще, верно, и это одна из э, стратегических особенностей этой игры. А, Совершенно. Слушай, верно. А если я заблокирую э, и ты вот не можешь пойти физически, что происходит? Ты если офф... у меня нет ни одного возможного хода, да, я просто. Просто пропускаю. Ход. А если ход устроен так, что ты можешь пойти одной, а второй уже не сможешь. Да, я должен одной сделать ходишь, все, что, а вот, все, что в ходишь. силах я все обязан сходить. Да. Отлично. Например, Хорошо. да, вот я приведу пример, да? Ну да. Вот выпало вам, например, 6-2. Да? Ну да. 6-2. Ну да. Ну, Здесь-то пока много вариантов очень. Да. Например, что это значит? Что на 6 ты сыграть можешь. Да, вот раз 2 уже не А 2 ты да. здесь Но сыграть не будет. тут пока это еще не страшно будет. Да, совершенно. А вот верно. Если тут будет полный чистокол, уже будет, будет уже граница, будут да. большие проблемы. Теперь рассмотрим. Что у нас может быть, если шашка стоит одиноко? Вот одна свободная пожалуйста. Да, что шашка. происходит? Вот я да. Могу, да? да? Давайте сейчас расставим в начальную а, позицию. То есть пока не будем да. доигрывать тут. Да? Да. Тут, да. Мы, тут мы пока доигрывать не будем. А, расставим давай, в начальную да. позицию. Начали. И предположим, что первым броском мне выпало э, 2-1. Да. Я могу сыграть? Вот 2-1. Угу. 2-1, я сыграл. Отлично. Шашка стоит свободная. Да. Сколько вам надо? Ну, 4-5 4-5. И вот если тебе, Алексей, выпадет 4-5, да. то эта шашка попадает точно на мою. И нет. она ее бьет. Так, что Она происходит? ее бьет. Существует Опа. много игр, где выбитые шашки просто уходят из игры. Это шахматы шашки. Да. А в богомоне происходит нет не так. В богомоне шашка отправляется на бар. Вот этот разделитель называется бар. Угу. Но на этот бар. Попасть никто не стремится. Тут не, не наливают. Жопа, да? Просто. Можно прощения, сказать, что да? шашка попадает да. во временную тюрьму. Так, и как она может из нее выйти? И, э, пока эта шашка не войдет в игру, остальные мои шашки двигаться не могут. Что? Пока шашка не войдет в игру, остальные мои шашки двигаться не могут. Итак, значит, А последний. как войти в игру? Сейчас, сейчас мы все рассмотрим. Значит, последний. Бросок был 5-4 и да, ты выбил съел, мою шашку, съел. Так. теперь мне надо шашку зарядить, ввести ее в игру, где я буду это делать? В твоем доме, то есть в самой далекой точке от конкретной цели. Когда шашка вы, вы, выбивается, да, да, ей надо да. заново идти да целый... Даже если она уже дома сидит, она дома выбил, сидела, да, уже да. Вот сюда, и все. ты Совершенно допустим, верно. пошел здесь на два, я тебя да. съел и, и ты и заново начинаешь надо отсюда. Значит, например, мне выпало 5-2. Да? 5-2. Да. Что, Что делаешь, я могу сделать? Я могу в двойку зарядить шашку, да? в двойку, и, и где-то где сыграть да? 5. А, то есть дальше уже можешь. А так. могу сыграть, использовать для зарядки значение 5, вот сюда в пятое, Раз, два, три, 4, 5, да, это значит, да. могу в 5, и, и, двойку, и двойку сыграть где-то здесь. А? Или могу да, так, есть. да, изтянуть. Тогда вопрос? Да. Что происходит, если вообще все здесь заблокировано мной? а 2, 3, 4, 5, 6, 12. Да, это. Я не могу э, ты з -з зарядиться, и я пропускаю ход. Так ты до упора его пропускаешь, и, да? Потому и что... Ты ходишь всеми своими шашками, ведешь их в дом, выполняешь свою основную цель, и приступаешь к снятию шашки в какой-то момент. В какой-то момент ты мне освободишь. А вот если я освобожу, и здесь будет одна, ты потом можешь ее только. Конечно, конечно. Да. Так подожди, тогда у меня уже часть снята, и я все равно должен, и ты должен да, а ты должен обратно вернуться и только потом приступать снова к к снять. Да, а, но те, кто снял, уже снял, снял уже, да, уже снял безусловно. Длинный, То есть да, в этой да, игре очень возможны много. очень О -о -о. большие перевороты. <кười> что <кười> я еще хотел сказать про заряжаемость шашки? Помнишь, мы говорили, что пункт недоступен для посещения да. шашек соперника да. к зарядке это также относится. Угу, ну например, да, да. если мне выпадет 6-6, я должен зарядить шашку в шестерку, но шестерка Все, да. занята, значит, ты пропускаешь ход. значит я пропускаю ход, ход переходит к себе. А, а если мне выпало, например, 6-1, да, то у меня выбора mm -hmm. нету. Ну, вот сразу я сразу обязан зарядиться да. в единицу и где-то сыграть шестерку. Либо ну, да. ей, либо где-то. Либо пропустить ход, если нигде нельзя. Не, да, совершенно, <coughs> да, совершенно mm -hmm. верно. Может ли такое быть, что на баре окажутся две шашки у меня? Ну, наверное, Наверное, да, может, наверное. да. Вот сейчас мы рассмотрим, еще одну, да. рассмотрим Сделал, этот да. пример, да. Два. Допустим, на первом ходу я сыграл 6-2. 6-2. Имею право. Ну Полное да. право имею. Ну, а я отсюда сыграл там вот так. И съел обе твои шашки. Ну вот давай конкретно посмотрим, каким броском ты можешь сбить сначала эту, а потом эту. Но ну, в данную секунду... Что тебе должно быть? В данную секунду никак, вы, вы... Да? Есть Или... А нет, 6-4. Совершенно верно. 6, заметил, 6, да, 6. И тут же ее... И 4. 4 да. Две шашки майна да. на Теперь, значит, если мне выпадет что-то типа 5-4 или 5-2, у меня выбора нет. Я заряжаюсь в пятерку да? и, в и в двойку. И мой ход на этом ага. заканчивается. Да. А если ты смог только одну выставить, вторая продолжает ждать. Э, Совершенно верный. Вот, например, 6-2. Да? Да. Шестерку я зарядить не могу. В двойку зарядила, ждешь дальше. В двойку заряжаю, это остается ждать, пропускает ход и э, угу. ход переходит к сопернику. Теперь, что еще мне важно рассказать, как играть куши. Куш – это бросок, когда э, два значения, оба значения равны. Да. Э, если бросок, допустим, 6… Дубль называется, дубль, да? да? Дубль. Дубль. Э, э, мы да. будем называть куш. Мне больше нравится Хорошо, да. Что это будет? Значит, если бросок у нас не куш, ну, например, 6-2, значит, я хожу, ну, вот 2 и 6, да? Ну да. Все, ход <къех> за, завершен. Так, а если… Если мне кушь. выпал куш… Куш. Да. То это значение я должен сыграть 4 раза. То есть кушай это такой это бонус. 6-6, например. 6-6. Значит, там. шестерку ты сходишь 4 <coughs> раза. Ну, вот, например, 2-2 мне выпало, да? На, например. Значит, да. я двойку играю 4 раза. Причем я могу сыграть где угодно. Я могу ну, например, сыграть. вот так? Нет, я, я и и иду вот так. Я сюда. Да да да. да, да, да. То есть, вот так. Нет. Это один. Я ой, должен ой, сыграть ой, двойку. Да, вот так, например. Две да. сюда. и да. например, ну, И, вот так, и да. сюда, да. Можно и другие. То есть 4 на самом деле. У тебя четыре хода. У меня четыре хода двойкой. Совершенно а верно. Ведь. Например, раз, два, три, четыре. Вот ну, Все, сюда. Да. ну так я могу тебя поесть. Да. То, это я сделал, себе. да. Я, совершенно верно. Я сделал не, не очень удачный ход, но просто я продемонстрировал, что ходить можно. Ну, да, То есть ты подставляешься, когда оставляешь много единиц. Да. В Нардах вам первое правило это что нужно, чтобы низ было как можно меньше, да, у тебя, иначе ты подставляешься их под тюрьму, да, их подставляешь. Ну, получается, и, ин, иногда так, иногда с, совершенно не, не, не так. То есть угу. так однозначно рассуждать нельзя. Ладно. Теперь помнишь, Алексей, <косвязь> когда моя шашка была здесь, мы рассматривали вариант, что ты меня съел. съел. съел. Да. Опасно ли это для меня в данном случае? Ну, неприятно, но не, не более того, потому что моя шарка легко зарядится ну, да. сюда. Мне сейчас главное что? Мне главное не кинуть 6.6. Ну да, тогда вообще-то да. Да, а прекрасный куш, протратишь а на А так я год, да. все, что угодно мне выпадет, я заряжусь так. и буду двигаться дальше. А вот теперь представим, что этот пробой произошел в тот момент, когда у тебя вот здесь уже. Уже полно. Уже да, полно. да, да. То есть, как бы вообще задница вот полная. Этот, да. Этот пробой будет для меня опасен, вот это, да, уже очень будет, да, опасен. Да? Да потом ты не вылез И особенно, когда просто все уже занято. Когда все занято. Тогда все, съеденная шашка в этом случае это почти проигрыш в игре, да? Это очень близко к проигрышу, да. <coughs> практически. То есть, практически либо какое-то везение должно жуткое быть, да, либо, либо проигрывает. Наверное. Да. А, значит, вот из того, что я рассказал, в данный момент, ну, в самом примитивном приближении, мы можем сказать, что богомон это игра, в которой нам надо завести шашки в дом и скинуть их раньше соперника. Богомон – это игра, в которой мы стараемся не оставлять свободные шашки, да, потому, что потому что их могут сбить. Да. И Богомон – это игра, в которой мы стараемся застроить дом пунктами, чтобы если мы у соперника подобьем шашку, ему было бы сложнее да. зайти да, в дом. Да, понятно. Да. Да. Вот это э, то, это первое, это да, то что бы? мы знаем и да. то, что э, может нам уже помочь двинуться. Дальше. Предлагаю сыграть, да, я тоже сыграть я партию. Я да. все жду, когда мы да. сыграем. Давай играть. Значит, Алексей, Да. давай с тобой сыграем не из начальной позиции, а из... Чтобы долго не играть. Да, да? чтобы долго не играть, просто разыграем давай. сюжет. Давай, Значит, давай. Значит, сюжет будет такой. Часть шашек у нас уже будет в доме. О. Уже мы пришли, а часть шашек будет где-то на, да. на подходе. Да. Ну, Мы, конечно, поставим позицию симметричную, чтобы шансы были равны. Да? Так, давай. И продемонстрируем, как мы ведем шашки в дни. Но В отличие от шахмат, здесь же все зависит еще от хода э, косточек. Ну, Эти, за Зак, да? Да. Поэтому нет понятия там, скажем, этюд, там, победа в ходов там что-то такое, ну, да, такого это не Потому что все зависит от. Да. Ну, давайте, давай вот так, да, сюда, сюда, сюда. Симметрично. Ну, положим давай. вот так. Угу. Значит, сразу скажу... А, подожди, так сейчас мы уже каждый у себя и все. Да, то есть мы играем позицию бесконтактную, так называемую. Да. Угу. У нас просто скорость. Нам надо быстрее зайти в дом и скинуть, и скинуть, все э, скинуть да. шашки. Похоже Значит, на игру на везение уже просто. О, честно, в, данный, в данный момент, да. В данный момент, mm -hmm. да. Потом у нас будут сюжеты более интеллектуальные. Да, но тут просто, на самом деле, так как здесь вообще, по, по сути, неважно в какой последовательности, да, на самом надо, деле, надо просто завести а, шашку из дома ты выкидываешь тоже направо, да? Да, вот, вот сюда, да, а, совершенно верно. Все, ну давай сыграем. А, просто я хочу сказать, повезет, что, да, что больше? На, на, начинающие нарклисты, на вот им выпало, например, 6, да, и они хотят шашку завести в дом. Они считают раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, да. попали. А да? не время просто все? Дело не во времени, дело в том, что этот ход можно сделать автоматически. Итак, если шашка стоит вот здесь на втором да. поле, да. и выпала шестерка, совершенно очевидно, что и в этой, ну, да, и ну, в конечно, этой четверти да. она придет да, сюда да, да, же. Конечно, да? конечно. А если выпало пять, 5, 5 значит раньше, она придет да. сюда на одну раньше. Ну, да. То есть, ну, опытные да, спортсмены, они не, не считают, ну, они просто видят автоматически, куда это нужно. Ну да, но ну, я в детстве очень много играл в монополию, ага. и мы ну, просто наизусть уже сразу знали, да, да, какой да, да. попадаешь, и все, не считая. Ну, ну что, кидай, давай, кидай. а это потом, да? Это потом, это? да, про это мы поговорим потом. Ну ладно, типа я начинаю, да? Ну да, да. Шесть. 5-1. 5-1, да. Значит, да. Ну, давай попробуем. Ну, давай я как бы применю это как 6. Хорошо. 6-4. Вот да. я играю 6, но это допустим 4. Так. 6-3. Так, а мне нужно вначале высадить сюда, а потом уже... Это как? как... Нет, ну, вначале здесь, потом высаживать. Да, сначала надо все завести в эту четверть. 6 прекрасно. Да. Ну давай, 3. 3 здесь. На самом деле эффективнее уже заводить в дом именно. Да? Да, естественно. А почему? Ну, а, разница, а какой смысл в, в, в этом ходе? Лучше, чтобы она уже, ну, уже была в доме. Ну, да? Ну, давай, да. Ну, Я правда, ну, мне кажется, ну, что это На, на самом деле так, так эффективнее. Так эффективнее, да. Почему? Четыре четыре. О, 4, 4. Хорошо, Значит, я играю четверку четыре раза. Да. Раз, два. Отлично. эту в дом. 3. Ну и вот эту тоже в дом. Да. 4. Так. так. Догоняй. Да. Догоняй. Да, догоняй. Но уже шесть шесть. Эх, 6 нет. Почти, почти шесть шесть, да? Так. Так, значит, этот сюда пошел. Да. И этот сюда пошел. Прекрасно. Ух, как ты хорошо. Стало не ровно, так. надо перекинуть. Шаш... Э, обе, да? Зар... Обе. Зар должен стать <связываем> идеально ровно. Не повезло, было бы 6-5, да? Зар должен стать идеально ровно. Давай, теперь 2-3. Так, ну вот этой шашкой я просто сюда заведу. Так, значит нужно 6-6. Так, 6-3. Прекрасно. 3-1. Ты завел полностью. Просто завел. Ну я сейчас тоже заведу. 5-1. И 5 скидывай. А, вот эту, да? Нет. А, эту. Пятую, пятую. А, тут же. А, да. слушай, я понял, в чем дело. Не надо отправлять подальше, потому что скидывает любой ход, который больше этого самого. Нет, отсюда, например, что 3, что 4, что 5, что 6. Нет, и же, это, да? это отвечает только за тройку. Вот эта шашка. Это за четверку, это за пятерку, это за... Нельзя скинуть с помощью шестерки ее? Нет. То есть надо ждать, сидеть и ждать, да? Надо ждать, пока выпадет эта числа. ты, сейчас надо распределить еще Сейчас мы все увидим. О, так тут есть искусство. То есть тут распределить поровнее. Ну, распределить, да, распределить нужно. а дальше надеяться на везде. Так, 4-3, вот я скидываю, да, мне прям пришло, две шашки я скидываю сюда. Так. 6-6. Хрен с маслом. Значит, эту ты скидываешь, да. а двойку надо где-то сыграть. Давай Например, здесь. так. Да. 3-5. Вот я 2 скидываю. Прекрасно. Отлично, молодец. 6-6 да. дайте. Алексей. Ой, нет, 6-4. Значит, правило, да, еще одно. Я кидаю на эту сторону. А -а -а, ты кидаешь извиняюсь. только на эту сторону. Так. Да. Только вот на так, эту да? сторону. да. 6-6. Опять. 4-3. Так. 4 скидываю. 4 скидываю, конечно. Да. А 3, давай вот. Лучше так, да. Там, где слишком ну, да, много, нужно туда, да, где да. меньше. Ну, это очевидно. Так. Так. 4 что? 4-1, да? 4 я скинул. Один перешел. Ну, допустим, вот. здесь, да. 5-3. Все есть. 5 скинул. Да, и 3 пошел. А зачем? Эффективнее. Всегда да. скидывать лучше, да. Скидывать всегда лучше. Если есть возможность, скидывать лучше. Да, да, да, понял. Кстати, понял. еще, да, вот, допустим, мне выпадет камень 5-4. Я, естественно, как рациональный да, игрок ну скинул, да. но правило не, не запрещает мне сыграть, допустим, 5 и 4 Ну да, понятно. Это, нет, это да. возможно, но это не, не рационально. Но правило... Так, Один что у 4-1. Ты, ты, ты одну скинул, одну куда-то... Ну отправил, давайте. Правил, да, да что-то я, что я подотстал. 5-4. Обе, да? Да, пятерка и четверка Прекрасно. уходят. 2-1. Ну что такое? Так, 2. 6-6. Я все прошу 6-6, но ни хрена. Я, кстати, тоже ничего не могу скинуть. Ни одной. Да. да. да. Э -э так, ну давай так. Правильно. О, 5-3, ты уже посмотрел. 5 скидывал. я скинул. А 3 куда то делаешь? А 3 делал? вот здесь, конечно. Так, ну ладно. 6-5. Это очень хороший брасок. <coughs> очень хороший брасок. 5-2-5 скинул. Слушай, а про... Ну да, давай, доходи. И скажи. Если у меня сейчас 6-6, я могу только 2 из них. Нет. Нет, да? ты скидываешь 4 шашки. Почему? Потому что если ты скинул вот эти, за а -а -а. шестерку отвечает уже следующий. А, -а, а, дальше можно. Дальше можно. А, -а, -а, -а. совершенно Ой, то верно. Сейчас да. старшим ходом можно скинуть да. А вот если тебе выпадет. Если, еще нет, да? если, а если тебе выпадет 5-5, да. ну давай посмотрим: 5-5. Вот ты скинешь скин, да, вот эту шашку. А дальше. Шесть. Дальше пятерку у тебя нету. Ты должен сходить. 5 здесь. Да, 5 здесь, здесь. А вот эту уже ты Могу можешь скинуть. Этого. То есть после да, этого. После. Но не до. Но не до. Совершенно верно. Вот, вот так, да? так было. Ладно. Да. Ну посмотрим. 4-3. Тройку я скидывал. Да. А четверку. Четверку. Я... Либо сюда, либо сюда. Так, давай ка к единице. Ну да, да, возможно. Так, мне надо догонять. Догонять, да. 3-5, вот ты -5. уже. 5. 5 у меня 5 у тебя нет. Ну, а 3 3 скинул, у меня есть. Да. А вот пятерку я обязан сходить. Только обязан, так. ты не можешь скинуть. Эту да, я не что... могу, потому что То, это. Что еще есть это да. четверка. Еще у меня есть возможный ход 5. Еще да. есть возможный ход 5. Так, все, понял. 4-3. Хрен мне с маслом, да. да. Но зато у меня, Шашки соответственно, именно так. вот так они встают. Да. И сейчас уже я буду скидывать? Да, сейчас вот. То есть этой шашкой, этой шашке подходит и 3, и, и 4, и пять и шесть. А, и а да? ну все, тут, тут, тут щадящий, тут не надо ждать да, Ждать, я ждать вот думаю, что... не надо, да. О, ты 5-3, ты догоняешь. А, нет, ты не догоняешь. Ты ходишь 5 на 5 и ходишь на 3. И 3. Это единственный, по сути, твой ход. А да? отворотительный, отворотительный <laughs> Блин, так, Что? Стой. Выпала вот такая штучка из этой. Вот отсюда, наверное, Где? Ага. Так, значит, теперь один-один, вот смотри. Один, понятно. Да. А нужно 4 раза. Да? Нужно четыре раза. Так, тогда, наверное, два, два три 4. Нет. Нет? А, два Д конечно, три 4. Да. Вот, да. А еще лучше, наверное, вот так. О. Да, наверное, да. Наверное, одинаково, я думаю. Потому что Тут начинается двойки, все годится, а тут начинается тройки. То есть, как бы, вот, вот так стоит... У меня. Ну, в, лю, в любом случае. У меня вот, если будет там, э, там двойка и двойка, да. Да, то в любом случае скинешь ты все. А да. если двойка и двойка вот тут, то я их сразу скину. Да, все. В, а в, если в любом... двойка и двойка здесь. То же самое. Ну да. ладно, давай, так. Мне Хорошо. Больше нравится. Это на самом Интересно, деле здесь нравится, да. мне Не принципиально. О, 5, а ты 3. пошел скидывать все подряд, да. 5-3. Да, ты догоняешь, ты догоняешь. 24. Но я скинул да. обе, да? Итак, что я должен, чтобы выиграть? 4-4. 5-5 и 6-6. Да, 4-4, 5-5 и 6-6. 4-566. Да. Только, только, только эти да, подходят. Ты. В остальном. Все, да. Ну давай. Ну давай, я в тебя верю. 5-1. Все. А ты уже можешь. Ну подожди, у меня 1-1, если будет. То... Ну, а, все. Все, у тебя нету плохих все. бросков. Нет плохих бросков, да? Алексей. Первый так, наш опять, матч. Да. Ты выиграл. Поздравляю. <свят> блин, ну это, это был матч на везение. Так, теперь так, разыграем давай, на умение. Да, давай разыграем на умение. следующий сюжет. Значит, mm -hmm. э, сюжет я расставлю, конечно. Так. Так. Сейчас будет зацеплением, да, сюжет? Сюжет зацепления. О, -о, О, блин. Так. Так. Это тоже популярный сюжет. Очень много геймов в Бегамоне заканчиваются именно такими сюжетами. Значит, представим, что твои шашки уже все пришли в дом. Так, И он ш... несимметричный, да? Что? Он да, не симметричный. У это, этот сюжет будет несимметричный. Не, не да. Так, допустим. Да. И, допустим, часть шашек ты уже скинул даже, да? Допустим, они уже... Да. Итак, э, значит, если в предыдущем сюжете для нас главное было скорость, то есть да. чем быстрее мы выкинем, тем лучше то в данном случае по скорости белые уже явно опередили. Я по скорости явно проиграл. Означает ли это, что шансов на победу у меня нет? Конечно нет. В богомоне возможно абсолютно все. И если действительно Ты меня в тюрьму сейчас засадишь? Имею шанс Пока еще нет Вот допустим бросок мой 6-6 Мне абсолютно не помогает Даже если я выведу вот две шашки сюда но очевидно, что по скорости я проиграю Мои шашки еще Ну то есть ты можешь выпрыгнуть? Я могу выпрыгнуть Но тебе удобнее меня высадить в тюрьму Совершенно верно Поэтому в случае хода 6-6 ты скорее будешь здесь А я вынужден буду ходить У меня здесь уже ходов нету но, что касается игры белых, да, то их основная задача не оставить голую шашку. Да, я это понимаю. Это основная задача. Очевидно, да. Поэтому в данном случае э, ты уже будешь руководствоваться соображениями безопасности. Дап Конечно. Например, бросок 6-2, да? Ты можешь скинуть 6 и 2, можешь. Но тогда Но ты оставишь голую и шашку все. Да, и, пятерка все. и все. Да. Поэтому как ты сыграешь бросок 6-2? я подумаю. Ну, 6 подождите, ты подождите, скинуть подождите. обязан, естественно. Ну, 6 скинул, а это сюда. Да, естественно. То есть, ты делаешь все, чтобы <связать> не оставлять голых шашек. Да, потому правильно. что я могу ее выбить, а здесь уже у меня плотно все. Ты не сможешь зарядиться. Долго, скинуть, да. Рассмотрим бросок 4-2. Ты можешь безопасно абсолютно скинуть 4 и сыграть двоечку сюда. Согласен? Да, да. Но вот здесь у тебя появится дырка. И следующие да, да. броски могут оставлять свободные шашки. Например, бросок 6-2, вот следующий. Да, шестерку ты скинешь, а, да, а двойку уже ты уже безопасно брути, та, сыграть та, не та, та, можешь. Все, да. То есть ты в любом случае оставишь. Да. Поэтому бросок 4-2 лучше всего сыграть просто 4 и 2. Да, понятно, да? Все. С -с -с Сохраняя <с вот... Вот эту структуру. Да, понял. Не играть на скорость, а играть на сохранение. Да. Понятно, да, Все понятно, играем, да? Смотри, что еще хочу рассказать по правилам игры. Предположим... Я все хочу играть. Да, сейчас будет. Ну, ничего, ничего, давай. Значит, иногда белым не удастся сохранить эту Эту да, структуру да, да, да, иногда, да. Не иногда не получится. Допустим, да. тебе выпал бросок 6-5. Да, как, как ты его сыграешь в данном случае? Вот мы рассматриваем бросок 6. -5. Ну, придется. Придется скинуть, да. И а если, если так, я попал. Да. Теперь да. рассмотрим вариант, что я не попал. Да. А кинул, ну, что-то типа 2-1. Да, предположим, 2 1 да? Ну, он да. да. ну, пошел куда-то. Да. И вот теперь очень интересный момент. Тебе надо сыграть 6.1. Рассмотрим бросок 6-1. Что ты будешь делать? Дай, ты подумаю? дай подумаю. Дай подумаю, дай подумаю, дай подумаю. 6-1, 6-1, 1, 6 -1. 1. Есть? и 6. Совершенно верно. Да, вот mm -hmm. многие об этом забывают. Они автоматически скидывают да, 6, да, 6 да, и да, потом да, думают, да, да. где бы 1. Да. И опять оставляет удар, да? А есть возможность в данном случае вот таким хитрым, но совершенно легальным способом избежать удара? Понятно? Да, понятно. Все, хорошо. Теперь, в некоторых случаях все-таки может не повезти и она будет. Конечно, конечно, да. И эта игра, эта игра, ничего не сделаешь. А разыграем мы с тобой, Алексей, следующий сюжет. Значит, когда сзади осталась одна шашка, одна шашка, это тоже интересный сюжет. Итак, предположим, предположим, Да. у нас вот такая да. ситуация. Эта шашка, конечно, знала, что ей нужно в дом, но по каким-то причинам сбежать ей не, не, не удалось. Да. И обрати внимание, что у тебя 6 да. пунктов подряд. То есть даже если моя шашка подойдет сюда, она перепрыгнуть все равно не не сможет через... Да, да, это, да, да. Это... Она не прыгает, да. Она не прыгает. Семерки пока еще да, не, да. Не, не, не придумали. Значит, вот эта структура называется Prime. Когда у тебя Делевиный шесть подряд, да. это называется полный прайм. А Prime? Prime. Не Prime, да. да. Прайм. И значит, твоя задача сейчас, в данном случае, ну, да, будет этот Prime постепенно да. за, заносить в дом. Значит, что мы должны делать, я просто расскажу технологию. Я могу съесть ее и все, ну, да? Или никакого это... смысла нет ее есть. Значит, а, она вернется сюда же. Э, да, я понял, она значит, вернется сюда же ко мне. твоя задача не разрушать mm -hmm. вот это дело ни, ни в коем случае, чтобы шашка не, не выпрыгнула. А вот этими свободными шашками нужно делать следующее. Подводить их постепенно сюда, ставить одну из них вот сюда, да? вот на, именно на это поле. И дальше свободными шашками ее ну, да, да. закрывать. Понятно. Потом у тебя останется вот эти шесть. Да? Да, эти дальше уже заводить. вот эти шашки станут свободными. Ну, понятно, да. Постепенно заводить да, сюда, да, да. накрывать. А дальше? Дальше все равно а, а дальше съесть и выкинуть, но именно надо делать это в по пункту. То есть сначала этот пункт, потом этот, потом этот. Так надежнее всего. Все Даже нет. если я тебя съем, ничего страшного в этом нет, потому что через твой прайм я все равно никогда не перепрыгну. Понятно? Нет, если ты меня съел, да. я же должен сюда выставиться, а там же жопа. А это все уйдет естественно, потому что я буду вынужден а -а -а, ходить, конечно. В конце я выставлюсь. Да, в конце концов ты выставишься. Вот давай. А ставлю. подожди, так ты можешь начинать скидывать, имею ее здесь? Нет, конечно. Я должен все шашки. Так даже я тоже не могу, типа цукланд. Сейчас все будет хорошо. Ладно, сейчас давай, все давай, будет хорошо. Ужасно интересно. Уверен, да? Я не понял. Уверен, это что, это что не понимаю, все. Да. Давай, давай, давай. Ага. Так, так поехали. Вот мы начинаем игру из этой позиции. Ну да, давай ты. А я сыграем, да? Не, давай, давай. Я хожу здесь, да? Да. Дыщ Шесть, два. Значит эти оставляем и постепенно двигаемся. Да, двигаем понятно. Да. Это шесть. Да. Это два. Да, предположим. А я вынужден ходить, я же не могу пропустить. Ты должен вот. ходить этой. 6 три. Нет шесть кожи. у меня нету, значит я а. иду А, три у тебя три есть Три у, у меня есть. То есть нет. ты пока скидывать не имеешь права? Не имею права никакого. А ходить можешь? А ходить могу. могу. Ладно. И даже обязан. Шесть, три. Шесть. Ну и три. Uh -huh. 5-1. Вот Ты пошел. Я хожу, 5 обязан ходить. Ну могу здесь один, могу здесь. Это не, а, не, не важно. Да? Ну Что она здесь встанет, мне это от этого не что сейчас будет происходить. 5-1. Так, значит так. Тебе надо поставить а, шашку мне... вот сюда. Потом, лучше да? ее сразу съесть. Потом, сразу сверху накрыть. Да, а, сейчас, подожди, давай, да, давай. Подожди, давай сообразим. посмотрим. Раз, два, три, 4, 5. Сказал да. я как новичок. Ну, давай приготовимся. Давай, давай приготовимся. Теперь я сейчас, теперь сейчас буду Стараться сам соображать. Так, 4, два. Два. Ну, два. Да, допустим, я 2, здесь 4. Так, значит, теперь мне... Вот теперь у меня, получается, ты меня немножко подпер, да? Подпер. То есть мне... А, ну, допустим, 6, 4 да. тебе идеально будет. Я ее съем, да, просто. Да, ты сделаешь в этом месте пункт свой, да. Так, очень Один один. Так, ну я могу ее съесть и сверху поставить, да? Лучше всего вот просто а. вот этой съесть одной, да, раз два, да. А. -а, -а. Конечно. Тебе ни в коем случае нельзя разрушать вот эти шесть. Да, пунктов. нет, я просто если одной съем, я оставлю одну. Голую оставишь. Лучше этого не делать. Лучше ни, не делать. Давай лучше я съем вот этими двумя. То есть, это съел, и пошел. Да, можно. А, соответственно, это сюда, это сюда. Можно. Но смотри, Алексей, что в этом случае произойдет? У меня появляется возможность зарядиться в четверку да. и убежать. Да. Потому что ты разрушил так, свою а за... структуру. Подожди, да, ну, давай ну, ну, подожди. Давай, потом, давай потом подумаем. Давай была... подумаем, как сыграть камень. Один-один один от... один один хороший ход, да? Очень хороший ход. Так, сейчас подожди. Просто значит, надо не думаю, спешить. Я сейчас подумаю. Я сейчас подумаю. Значит... Один, один. Ну, одной я все равно, как по-любому. Ну, по-любому съедаю. Ну, как бы да. я съедаю, да? Дверь, да? Значит, я ее съел. Теперь мне нужно три хода сделать. Правильных, да? Три правильных хода. Один, один. Ам, да, и при этом сохранить пройдет. А, один. Так, допустим один так, но все, все равно да? у меня... ничего страшного а, то что она остается открытой, тебя не должно смущать не вот смотри смущает, даже ложим. если я ее съем да. я все равно не выпрыгну никогда угу. Понимаешь, да, я понял, да? а ты спокойно зайдешь и тебе главное не, не нарушать вот эту структуру а. свою так 4-2 двойку я сюда пошел 4 обязан сюда ходить а то есть ты выпрыгнул да а я продолжаю тебя давить 6-1 Значит так, 6 стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой а, Значит, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас а, Так, мне пока лучше сохранять все, наверное, да? Так а, 6-1 6-1, значит мне нужно эти переместить а, Но ну, если я сделаю так, если я сделаю так А, 6-1 Правильно, да? Конечно. Я сдвинул про это. Ты сдвинулся а вверх и, и оставил 6. Вот uh -huh. ты должен следить только за этим в основном. Так, 4-2. Это не ходит, значит, я обязан ходить 4-2. А потом у тебя здесь выстрелится стена. Выстроится, и... Но пока эта шашка не, не придет, ничего не я делала. ничего не могу сделать. И тем самым уже два варианта для меня, если ты съешь, то есть уже как да, бы все и проще, все, проще, проще будет потом прибежать назад. 9. 4-5. 4-5. Uh -huh. Так. Сейчас, значит. Вот так, 4 и 5. Так, ну, как бы пока, наверное, можно сделать а, вот так. Можно. Но, но не мы, очень. Но да? позиция не гибкая будет. Да. Очень не гибкая. Я предлагаю просто побить ее пятеркой. Да? Да. А четверка переместиться. Совершенно вот. верно. Угу. Если я ударю, никакой беды не будет, беды потому нет, что да? уже два. Да. Тут. И у тебя главное вот твоя Prime стру стру структура, Prime, а? твой Prime. вот. И ударил. Я могу. Сказать, <coughs> ну, давай, давай, давай, давай ударь, чтобы я посмотрел, что происходить. Ну, допустим, один здесь. Так, твоя шесть. Если мне повезет, здесь. у меня просто будет 4, пять или шесть. Да. И тогда я выход, вышел. Нет. Нет, значит, я пропускаю ход. Ты да? пропускаешь ход. Да. А я не могу убежать, то я вынужден <coughs> тебе открывать еще, скорее всего. Один, один. Раз, два, три, четыре. Угу. У меня вынужденные ходы, и я тебе открываю а все больше и больше. Вот все, я вылез. Бежим. Да. Значит, шесть. Да. Ну и четыре конечно, дальше. Конечно, конечно. Да. Побежал вот. обратно. Побежали. Один-один. Ага. Раз, два, три, четыре. Да, скапливается. скапливается здесь. А этот бедный сидит тут, да, все еще. Так, семь. Ну догоняем. Три, четыре. Хорошо. У меня нет ходов. А -а -а -а. Меня сейчас устраивает только единица. А, да, я, у меня нету, да, я пропускаю. Нет ходов, ход. так. А вот мне нужно аккуратнее, да? Мне нужно. Тебе нужно 6 или 2 да, или нужно... 3. Сюда. Ага. Давай, 6, 3. Вот, отлично. Прям 3. Так, 6, 3. Значит, так. 6 это я сожрал. Сожрал. Снова. И наклоно. А, 3. Накрылся, я У тебя только один ход. Это и единицу. Единица. А вот ты вышел, отлично. Да. А 4 у меня нет. Через горело. Да. Теперь так. тебе надо аккуратно ее ударить. И закрыть сверху. И закрыть сверху, да. Переброс. 5, 3, Они а... должны оказаться О -о -о -о. в одной четверти. Вот еще какое, да? 5 1. Так. 5,1. У меня 7 сейчас в длину. У тебя 7. Вот эти Лучше уже... сделать да. э, этой 5, этой 1. Да, ну, например. А, да. Вот сюда я выпадаю. Прекрасно, прекрасно. Так, меня устраивает только единица. Вот Если один сюда, сюда пошел, а, толку да. мало. Так, у меня 6-2. Ну, все отлично. А, так, подожди. 2 сожрал. Да. А 6 пошел. Накрыл. Все. Вот, ты добился цели. Я не могу зарядиться, поэтому я могу зары даже не кидать. А. Кидает Алексей. Алексей заводит остальные шашки в дом. Да. 2-1. Так. Теперь тебе главное не подставиться, да, не оставить голую шашку. Да. И скинуть, да, скинуть. Так. 1-3. Так, ну надо постепенно двигаться в ту сторону. Я думаю, а да? я предлагаю ну, просто скинуть шашку. Это, это эффективнее всего в данном случае. А, 1-3. Нет. Нет. А, ну хорошо. Ну, так закрыть, да? Да, да, да. хорошо. Или смотри, как можно сказать. 1-3. А, ну, да. да, это абсолютно, абсолютно тоже самое. 1-1. А, лучше так. А, лучше не отпускать, пока <связь> не делать. Лучше. Ага. Да, да, да, хорошо. Я по-прежнему стою. Вот если бы ты да. мне открыл, у меня бы уже появилась шанс, возможность шанс убежать. Да. 5-1. Так. Хорошо. 5-1 уже, значит, видимо, я открываю в любом случае. В любом случае открываешь? Вот, значит, Только ты лучше подумаешь, открывать что... вот подальше, Совершенно потому что я уже не съел, а ты меня не съешь. Да, да, да. То есть лучше сделать 5 да. и ее жать. А тогда меня. я тебя могу побить. Ах ты, блин, так. Стой, да? конечно, вот так. Вот, конечно, Все. так. Господи, так я... ты уже одну шарку скинул. <къех> так, мне нужна шестерка, очень нужна шестерка. Но зато если Нет. ты сделаешь 6, то я уже не буду волноваться за остальные. Совершенно верно, да. Мне хорошо, что ты сделал 6. Да, шесть. да. И переброс. Переброс. 2-3. Ну, хорошо. 3. Скидывай. Пошел. Да. Но ну, 2 куда-нибудь поехал. Смотри, лучше, лучше вот этой, да. да. Угу. Лучше вот здесь оставлять четные часа. Да, ты сейчас делаешь 6 и все, и выйдешь. Ну, Нет, пока, не пока жду. Так, я, я остаюсь держаться в напряжении. 4-1. Эм. Ну, тут ну, можно бы... освободить тебя. А лучше 4 -1. скинуть можно Нет. так сделать. А если я кину 5-5, я очень быстро, быстро, погоне, быстро да? буду дома, и ты можешь не, не, не успеть скинуть. Поэтому я бы скинул просто 1 и 4. Да. Шансов попасть в тебя у меня все равно нету. А так ты уже просто скинул. Так. Так. Попадешь 5. Нет, Нет, не вышел. Сейчас тебя освобожу, пятерку, и ты выйдешь. 6-6! Я тебе освобожаю сразу. Да, да, да, да, да. Все, выходи. Выходи. А мне надо на оборот кинуть малик, чтобы еще посидеть. Нет, 6 вышел. 1 Да. Все. А, почему сюда вышел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это а, шесть? шесть... Ой, извини. Это один. Торможу. Тормоз. Да. Саватей в тормоз. Но зато теперь можно не ссать. Пять. Ну, я один. один Тут да. Это вообще не важно. Наверное. Ну. В любом случае. Ты догоняешь. А Но я... исход борьбы, наверное, предрешен. Но если только не начнут сильно-сильно не вести. Ну, тут уж. Тут уже все. Тут уже сложно представить, себя. Да. Алексей, и да. второй наш поединок. Ну, давай, ну добьем, добьем, правда, у тебя, да, добьем, да, добьем, да, да, 3, у тебя было преимущество, да. У тебя было преимущество, безусловно. Да. Ой, следующий ход и все, и ход. Да. Так, этот сюжет мы разыграли. Что я еще должен рассказать Красивые кости такие, классные. Слушай, Слушай, а давай вот смотри, вот я в качестве интермедии расскажу, где я один раз в жизни видел игру в Надо. Хорошо, давай. Значит, э, мы шли на корабле в 2000 году uh -huh. из Дудинки в Красноярск. Точнее, мы вышли раньше. Мы в боре вышли, потом сели на скоростную комету, uh -huh. побывали в Енисейске. Так вот, на этом крас... на корабле из Дудинки в Красноярск, который идет там против течения 6 дней. Uh -huh. И на нем ехали Цыгане, целый табор которые торговали техникой в Норильске, то есть они закупали ее на большой земле в Красноярске uh -huh. и два дорого продавали, соответственно, в на лос uh -huh. там. Они просто этим промышляли. Uh -huh. Цыгане, ну там типа мы немножко их сторонились, потом э, их там мамаша такая старая, ну видимо жена этого самого э, барона, uh -huh. она говорит, мы «Никогда не вот, воруем у тех, кто наши попутчики». Ну просто у нас такой принцип. Так что вы можете не беспокоиться. Ну, мы в этот момент мы расслабились и стали смотреть, как, там, как они вообще живут. Э, видели страшную сцену, которую я стал э, даже какой-то момент стал цитировать. Э, в связи с другой ситуацией, ну ладно, в интернете найдете. Э, там полуторалетний цыган курил. Паренек вот. И вокруг ходили, говорили, о, сын барона, круто, он курит полтора года, вот это круто, смотри, вот он настоящий мужик. Угу. Но еще они играли в нарды. Вот. Это мамаша, я купил мороженое, да, и ем. Она такая, дай мороженое. Я чувствую, вот, какой-то, я ничего не могу сделать, я просто просядю и даю ей мороженое. Uh -huh. Вот просто вот, ну, глаз, да, глаза, ну, тебя полностью, вот, ты полностью порабощен, дай мороженое. На мороженое, спасибо. И съела мороженое. Мне пришлось еще одну купить мороженое, чтобы скушать. Ну ладно, короче, мы играем, значит, они играли в нарды. Uh -huh. Я не, не понимал правила, но они кидали, кидали, кидали. А с нами в одной, э, в одном отсеке, в каюте, ехал дагестанец. Ну, я не буду его называть, потому что, мало ли что, может, там сейчас я расскажу историю, как-то всплывет. Э, Ахмед его звали, короче. Вот, и он это самое, он смотрел, он нас еще кормил, все, говорит, какие худые после похода, давай будем сейчас кушать, кушать там. Вот, мы, мы значит, тусили, и он как-то говорит, все, я пошел его обыгрывать. А он, значит, посмотрел, как они играют, он говорит... Э, Пришел и цыганскому барону говорит, давай в нарды. Он говорит, ты что, со мной в нарды решил играть? Он говорит, да, решил. и Дальше происходила какая-то, ну, я не знаю, вот. Короче, он его делал вот раз за разом, много раз подряд. Просто вот. Обыграл. На, на, просто наенный раз, он там его, они играли на деньги, У -у -у. Еще, цыган просто сильно-сильно-сильно проиграл. но скрипели зубами, ну, ничего не сделаешь, правила есть правила правило. У -у -у. Все. Ребята, празднуем! Он говорит, я большой любитель этой игры, говорит, я знаю, как не нее играть. Вот. Понятно. <св> <св> ну, давай еще что-то расскажу. <св> а, значит, я должен рассказать про счет очков в Бегамоне. А, с... Вот про это. <св> <Да? св> Сейчас я расскажу про счет очков, и мы перейдем к кубу безусловно. Так. А, вот смотри, мы с тобой сейчас разыграли сюжет, да. а, где ты скидывал шашки и я скидывал шашки. Да. То есть один игрок успел скинуть все шашки, а второй не все. Но хотя бы одну успел. Да. В этом случае а, да. партия заканчивается, называется Оин, или одиночная победа. И игрок, который выиграл, набирает одно очко. Так. Но ситуация, возможно, иная. Еще Допустим, у тебя уже все шашки в доме, да? да? А мои, так сказать, подотстали. Да? Они где-то еще вот здесь идут, так. идут к дому. И вот они идут, идут, а ты же в это время скидываешь, да? И вот может быть такое, что ты все шашки свои уже скинул. Да. да. А ты еще не все привел. А я еще. Или даже я привел абсолютно все, но ни одной не скинул. Итак, один игрок. Я угадал? Молодец. Все правильно, да? Да. Тогда один игрок скинул все, все шашки, да. а второй. Ну, не, не, не скинул начать. ни одной, ни одной. одной. Это называется Марс, и это приносит 2 очка. А. Но есть еще победа в 3 очка. В 3? Да, в 3? очка. Можно как? в богомоне. Смотри. Возможно, а играют до 9, то есть подряд. Просто фигачит и фигачит? На самом деле, э, регламент прописан в положении о соревнованиях. Бывают матчи до 9 очков, бывают до 17, до 11. А, то вот, есть, да. Да, а -а -а. Как, как в положении <coughs> прописано, так и есть. Значит, как можно выиграть в 3 очка? Да. Ну, предположим, твои... Ты уже скинул, да? Вот да. эти ты скинул, да. Мои две еще здесь. Да. Ну, ты, ты что-то скидываешь, да, но я ухожу. И вот здесь тебе выпадает, допустим, 6-6. Да? Ты скидываешь все. И моя шашка хотя бы одна. Осталась в, осталась в доме. Лично, в твоем, да? Да, в в твоем доме. Она не успела выйти из твоего дома. Это называется кокс. И приносит три. выигрыш ему. Выигрыш в три очка. Неважно, где кокс. она. Где она стоит. Жесть. Абсолютно не <с важно. Значит, первое название. Ойн. Ойн. Ойн. Ойн. Одиница. Одиница. Марс. Марс и Кокс. Марс и Кокс. То есть вот если я ушел, это уже Марс. Да? Да, если я... не успел уйти, это, это Кокс. Это Кокс, да. А, а если а я скинул одну, и 3 то это Оин. Да. Да. То это уже Оин. То есть вот в этой... Да. А, ну да, ты тысяч... Да, да, да. Совершенно да, круто. Видно. Понятно, да? Да. Теперь давай ближе к математике игры перейдем. Так. Поговорим вот об этом... О, вот, да, да, да, да, да. Это купу двойной. Что это? Смотри, Алексей. Значит... Каждый гейм в богомоне начинается из начальной позиции, которую мы расставляли в начале. Да. Да? И игра ведется на одно очко. А, ну по... или два, или три, если будет кокс. или. Да, совершенно верно. Но И... разыгрывается, да, mm -hmm. разыгрывается одно очко. Так. А, по идее, на кубе в этот момент должно быть значение 1, чтобы все понимали. Но на, на кубе Нету. только степени да, двойки. Ну, поэтому да, так исторически, отсутствует, исторически да. сложилось, да. что куб стоит значением 64 вверх. Так. Вот если мы видим куб в центре и 64, это значит, что пока никто Мир не удваивал. Здорово. Игра идет на первоначальную единичную так. Так, да Но в определенный момент один из игроков может понять, что у него в позиции преимущество. Вот он видит, что у него шашки стоят лучше, он уже да. где-то убежал, а соперник где-то застрял. Да. Вот он считает, что у него преимущество. Что он в этот момент <coughs> может сделать? <coughs> Замечу, до выполнения своего броска он может взять этот куб и повернуть стороной 2 к своему сопернику. Этим он ему как бы говорит, дорогой друг, давай продолжим игру да. по удвоенной ставке. Так. Мы будем продолжать игру, но кто выиграет, тот получит 2 очка. 2, 4, если будет Марс, то 4, это будет 4 очка. 4, если 6. Кокс, то 6. Так. И у игрока, которому предложили удвоение, есть две стратегии: первое принял. Первое принял. И продолжаем игру на 2 очка, угу. вторая отказался. Проиграл 1 очко. Проиграл 1 очко, фишки расставляются да. в начальное Ясно. положение. Игра не, не доигрывается. Ясно. Значит, если игрок принял куб. Ну смотри, он принял удвоение, да? он продолжает игру по удвоенной ставке, да еще в худшей позиции. Ну потому что тот, кто предложил, у него преимущество. Да? Тот -то потом еще раз удвоит. Наверняка же за, что за это что-то положено ему, какой-то бонус. И это действительно так. Теперь игрок, который принял удвоение, он становится единоличным владельцем куба. И в дальнейшем он может увеличивать ставки. Сделать вот так. Совершенно. Если станет позиция лучше, да. Если позиция останется плохой, то конечно этот куб будет стоять здесь, да. Ты будешь проигрывать либо 2 очка, либо 4. Но если ситуация развернется, ты покажешь мне куб. Если ты возьмешь, что ты будешь играть там. Потом ты мне дашь 8. До 64 доходило когда-нибудь? Ну, раз матч до 9 очков, это фи физически невозможно. Не, нет, в одной и той же партии все больше и больше было до 64, чтобы дошло. О, я не видел никогда. Ни, да? ни, ни а, а до какого вообще бывает? 16 я видел. 16 видел. То есть, один сделал два, другой... А 4, 4, 8 и 16, 8. да. Да, да, такое, такое было. Но это они играли матч до 17 очков, поэтому там... Как да, там все кому-то выгодно же удвоять. Возможно, да. да. Сейчас, вы... сейчас мы рассмотрим выгодно, как да. раз эти истории. Офигеть! Вот. А если ты, допустим, принял куб, потом показал мне по 4, а я уже вижу, что позиция моя... Ты хуже, сдаешь 2 очка? Я сдаю 2 очка, да, совершенно верно, это очевидно. Вот давай поговорим про игрока про игрока, которому предложили удвоение. Да. Насколько может быть плоха его позиция, чтобы, сдаваться. чтобы он принял куб. И где-то черта, ниже которой ему уже выгодно сдаться. Да. Ну, немного поэкспериментировав с цифрами, мы легко выйдем на значение 25%. Действительно, рассмотрим игрока, которому предложили удвоение, и у которого ровно 25% на победу... На шанс, это в... шанс его, да? Да, его шанс. Его шанс на победу. Э -э предположим, да, рассмотрим 100 игр. Ну, 25% шанс на победу при Ойне. При Ойне, да. А на Кокс и на этот шансов нет. Сейчас мы Марс. рассматриваем базовую стратегию уд удвоения. Да, Она да. не учитывает многих. Факторов, а, но хорошо, для да. на начального знакомства... Пренебрегаем э, возможностью коксироваться. Совершенно верно, да. да. Для, для начального знакомства с игрой нам этого достаточно будет. Итак, рассмотрим э, 100 игр, в которых э, да, игрок понятно, будет да. пасовать. Да. Он проиграет 100, 100 очков. очков. Да. А если он принимает, да. то 25 игр он да, выиграет 50, по, да. по 2 очка 50. А 75, 75 игр проиграет по 150. 150. Да. То, то же самое, да. То есть, то есть при 25% при, да, очевидно, да. ему все равно. Да. Ему все равно. Если Со... шансы больше, то он принимает. С Совершенно верно. Да. Если шансы больше 25%, ему выгоднее принять. То есть, в принципе, на самом деле, э, вот это удвоение происходит, когда ты считаешь, что у тебя mm -hmm. больше 75%, а я mm -hmm. считаю, что у меня больше 25%. Совершенно верно. А дальше то же самое, потому что просто масштабируется. Да, да. Ясно, да. Есть, дальше, да, дальше. Значит, понятно, про да. принимающего мы с тобой mm -hmm. поговорили, а теперь, что мы можем сказать о игроке, который удваивает. Ну смотри, раз у меня преимущество, mm -hmm. да, значит мне выгодно продолжить игру по удвоенной ставке, потому что я хочу набрать 2 очка или no, 4 да. очка, но как мы только что выяснили, если я дойду до преимущества 75%, то мой соперник может легко сдаться, и я наберу всего лишь одну очку. Поэтому вот этот диапазон, да, где лучше всего удваивать, от 70 до 75%. Потому что если я выше зайду, соперник сдастся, и я заработаю всего лишь одну очку. Понятно, да? <сделяющий> Примерно, да. Понятно. А здесь ему будет выгоднее хвататься шансов. Да, то есть у меня уже преимущество, но, но, не... но с другой стороны, он примет этот куб, и я продолжу играть с, с преимуществом. преимущества, да. а там уже он и... Ну, там уже в зависимости а уже все, от игры. Да, да. И что еще хочу сказать: здесь важно использовать историю игрового взаимодействия между игроками. Что я имею в виду? Ну, допустим, девочка Даша. Давно играет с мальчиком Мишей. Да, да. вот они играют 5 лет. Да. Каждый день ну, часто играют. Даша про Мишу знает следующее: Миша не очень любит принимать куб. То есть, даже если у Миши позиция чуть-чуть хуже, да, он предпочитает почему-то в осложнение не лезть. Он предпочитает Сдается. просто сдаться и, и начать новую игру, проиграть одну очку. Даша может эти знания прекрасно использовать. Ей достаточно минимального преимущества. И да? она выигрывает. И она показывает Мише куб. Да. и Миша сдается. Она знает про него, что у него есть такая слабость. Или второй вариант. Даша играет там с мальчиком Витей. И в тусовке в их про Витю известно, что отморозок. Он Слово пас не ведает. Знает, да, он всегда он верит журнал, в свою да. позицию. Шансы есть. Он играет всегда до последнего. Да? Даже если шансы мифические какие-то, да, он все равно куп принимает. Но если позиция вообще проиграна, ну тогда он спасует. Но если там 10-15% у него есть, Витя возьмет. Вот с такими игроками торопиться не надо. С ними можно получить солидное преимущество, да, А, и потом, где, уже в... а потом уже удвоить. И он возьмет. И проиграет, да. да понимаешь, да, есть, какой смысл, да? да? То есть с, с этими игроками мы не, не спешим. Мы уверены, что даже при большом нашем преимуществе куб мы не, угу. не упустим. Да, вот. Теперь э, мы поговорили про проценты, а как эти проценты применять, применять в реальной игре? Вот давай рассмотрим конкретные примеры. Ну да, нужна какая-то интуиция. Конкретные примеры. Интуиция, Интуиция да. и точный расчет, безусловно. Рассмотрим простую позицию, так. Простую позицию, э, где уже игроки скинули почти все свои шашки. Вот. У тебя осталось 2 А, там где уже просчитывается Да, все, где да? можно посчитать. Совершенно верно. Итак, рассмотрим вот эту позицию при счете 0-0. Да. В матче до 9 очков. Да. Давай прикинем шансы. Бросок белых. Белых, да? Но... Значит, сколько бросков из 36, как мы понимаем, да. у тебя удачных и сколько неудачных. Ну да, легче посчитать неудачных. Совершенно верно. Давай, а, значит, давай посчитаем. Неудачные это... Uh, 1, 1, 1, 2, 2, 1, неудачные все 6-1, 5-1. А, единица вообще, если у меня единица есть единицы, то я да. убегаю, да? Собственно, если ты кинешь старшие единицы, ты в любом случае две шашки скинешь. Согласен? Да. А если ты кинешь с единицей, да. даже 6-1, да, шестерку то мы скинем. А, единицы. Да, и... То есть ты в один Прис... ход не выигрываешь, да. а тут собака. А я скидываю победа. в любом случае. То есть Итак, вероятность сколько? моей победы. Это вероятность. Э -э, не, кинуть самого, не, не кинуть Да, э, это, соответственно, 11 вариантов. Да, но бросок 1-1 а, скидывает. Совпадает. Согласен, да, 10, согласен. 10 вариантов. Да. 10 вариантов. 10. Значит, э -э, шансы <кх> мои на победу в том, что ты попадешь в эти 10 да, вариантов. Да, Сколько это процентов? 10,36, да. Я это, знаю, что одна. 30... Ну, это больше, чем 25%. Я знаю, что 1 36, да. ну 36 это 2,8. Не, ну 9,36 это 25%. Значит, 10,36 больше. 28. Так. 10,36, да. значит, эта позиция 72 на 28. Да. Вот мы установили шансы. 72 да. на 28. Можем ли мы в данном случае руководствоваться базовой теорией? Конечно, можем, да. Итак, верное решение. Ты удваиваешь. У да. меня выше 25. Выше. У меня 28. Значит, я принимаю. Да? Угу. То есть, в данной позиции белые должны удвоить. Я должен принять. А дальше природа нам определит. Все, да. Два очка. Природа определила, что Алексей выиграл два очка. <как> Теперь изменим <как> счет. Теперь изменим счет. По мы расстановку оставим ту же самую. Изменим счет. Смотри. Теперь ты будешь вести 4-0 в матче до 9 очков. И у тебя будет, ты будешь владельцем единоличным куба по 4. Ну, мы уже понимаем, что в этом гейме произошли интересные вещи. Да? Вначале очевидно, что ты мне удвоил, я принял удвоение, да, а в определенный я принял, момент да. я тебе дал куб да, ты мне дал... По, по 4. Да. И вот мы должны с тобой сейчас определить, выгодно ли тебе поворачивать мне куб по 8 да, или, нет. или нет. Так. Ты значит, ведешь 4-0. А, ну, мои рассуждения такие, что а, у меня есть сейчас, если я сейчас, ну как бы даже а, проиграю, то у меня будет 4-4. Совершенно еще. верно, да. А значит, если выиграю, то 8-0 это уже все. Ну практически все, да, вот, значит, согласен. То есть у меня ничья или все, да. с, с неравными причем шансами, с шансами больше это на 8-0. А если я э, увосьмеряю, то у меня есть э, почти три четверти, что я просто сразу победил. А, значит, э, а, но с другой стороны, ты а, даешь мне шанс да. набрать 8 очков. Да, и Еще наоборот, будет да, 8 скорее тебе победить уже в дальнейшем. Да. да. Но ну, надо прикидывать шансы, но возможно, что я не стал бы. Да, да совершенно верно. Да? Потому что, что что такое куб, в чем его задача? Мы с помощью куба стараемся... Выиграть как можно больше очков. Ну, да? угу. Но в данном случае, если ты мне покажешь куб по 8. Ты примешь, потому что у тебя шанс. Потому что вот как, как я буду рассуждать, да? Вот я вижу нет, перед а собой по 8. Да. Конечно, я его приму. Потому что если я сдаюсь, в 8-0 меня совершенно не А здесь я понимаю, что если я его принимаю и ты кинешь с единичкой, так я сразу наберу да, 8 очередь. Поэтому тебе рисковать нет не, никакого да, лучше, смысла. Лучше, лучше, да. Никакого смысла. Так будет ничья, да, да, есть шанс То есть пострать, ты вообще. не ставишь mm -hmm. э, матч под уг угрозу поражения. Mm -hmm. Понятно. Да. Совершенно очевидно. А вот теперь рассмотрим более сложный матч случай. Матч да? Да, Даже да, матч. Потому что твоя задача выиграть матч. Да. Значит, рассмотрим счет 5-5. Ух ты. Ух ты. В той же самой позиции. И ты владеешь кубом на 2. На 2. Кубом два. по 2. Да. Да. Очевидно, да. что ты фаворит. В этой да. позиции 7 Я тебе ставлю 4, да. и ты понимаешь, что сейчас ты просрешь с вероятностью 3 четверти почти, да. совсем. Да. А если ты сдашься, ты будешь сделать станет 7-5. И ты так и сделаешь скорее то всего. То счет станет 7 -5. Ты, скорее всего, сдашься, потому что ты лучше потом попробуешь отыграть. А как все-таки точно рассчитать? Ну, и вот, выписать, и тем, вот здесь да. и вот здесь в нашем первом сюжете я предлагаю поставить такой вопросительный знак mm -hmm. многоточие, может быть наши зрители, ну, зрители подскажут, Вам, как это раз, раз, раз, и мы рассчитаем, я, как я... это сделать. Mm -hmm. И в следующем сюжете в продолжении мы обязательно дадим точный ответ Отлично. на этот вопрос и продолжим анализировать позиции на более высоком уровне. Да, офигеть, классно. Спасибо. Маткульт, привет, друзья! Нарт, привет! Спасибо, Тимур.